Здравствуйте, меня зовут Елена. Я вчера сделала себе операцию а, смайл. У меня было зрение минус 1.25, ну, в принципе, небольшое, но, тем не менее, оно мешало жить. Ты не видишь знаки, ты не видишь указателей в метро. А, мои ощущения, во-первых, никаких болевых ощущений во время операции нет. Врачи крайне а, обходительные, вежливые и заботливые. А, после операции я могла самостоятельно добраться домой на такси. То есть я замечательно видела номера пусть небольшой дымки. Весь вечер спокойно, спокойно соответственно зрение. Нет, можно было смотреть телевизор, можно было смотреть в компьютер. Никаких проблем не было, болевых ощущений нет. Поэтому те, кто страдает э, минусом, <laughs> есть э, нарекания к зрению, не, не бойтесь, приходите, обращайтесь просто супер.